Делать не что Привет! Меня зовут Марина, компания Физика вождения. Сегодня должна была выйти серия про роял автошоу, но так случилось, что по неведомым обстоятельствам абсолютно мы потеряли звук. Это впервые с нами за всю историю наших съемочек. Таким образом, мы решили сделать. Следующее. Мы запишем сегодня все наши воспоминания об этом чудесном мероприятии. Вот здесь вот, сидя в кресле. Ваня, где монтаж? Ваня, где монтаж? Ваня, где монтаж? Дом, Ваня, или? где монтаж? Где монтаж, блядь? Что такое Роял Автошоу? Роял Автошоу – это большая выставка автомобилей, которая, кроме того, как показывает уникальные аппараты у себя в стенах, самого выставочного комплекса, также еще показывают все околомоторные активити. Это мотоциклетные всякие стандрайдинги, это все виды вообще моторизованной техники, которые либо выступают и показывают, что они могут в рамках выставки, либо они просто стоят и отсвечивают тему, насколько они крутые. На роял автошоу вы можете увидеть... Как машины, которые сделаны для выставок и ради выставок. И они просто идеальны, идеальны абсолютно. Каждый миллиметр у них вылизано любящим владельцам. Так и совершенно дикие аппараты, которые на улице перед выставочным комплексом дают джаза, жогово, дрифтят. Показывают все, на что способны их сердца. Кстати, одно из этих сердец, наш GZ, мы там и положили. Но об этом чуть-чуть попозже. Райл автошоу – это мероприятие, которое держит организаторы под названием Evil Empire. Их предводитель Ишхан – это мой... Приятели, ближайший, наверное, друг, и я очень ценю те отношения, которые у нас сложились с Ишханом. Ишхан, если ты смотришь наш блог, привет себе знаешь, что я просто очень люблю твои отношения ко мне и бесконечно благодарна за то, что ты делаешь для нашей команды. Поскольку, поскольку для тех, кто не знает, благодаря Ишхану в нашей жизни сложилось очень много событий, которые привели нас к победам. В общем, спасибо, спасибо, спасибо тебе огромное, Ишхан, за то, что ты делаешь для нас, в частности, и для вообще культуры автоспорта и автолюбителей. В целом, спасибо и большое. Ты крутой. Для нашей команды физика вождения, роял автошоу это основное ключевое мероприятие всего лета. Мы к нему всегда готовимся. И в этот раз. Это было не исключение, я знала, что там будет очень-очень круто и хотела туда попасть, хотя я невероятно комплексовала, я не хотела туда ставить свой Мерседес, поскольку я уже выставляла эту машину на Райл Авто Шоу на предыдущих годах. И она была в том же виде, в том же обвесе, в том же цвете. В ней ничего не изменилось, в ней был тоже музыкальный набор, телевизор и все прочее. И вот, по моему мнению, это было ну, не true. Поставить машину в том же виде на следующий год, на ту же самую выставку. Я Ишхану позвонила, намотала сопли на кулак и сказала «Братан, а можно я не буду ставить свою машину?» На что мне Ишхан сказал «Нет, завязывай». Ты поставь и «Мерседес», и поставь вашу BMW 36 на «Дрифт», и вообще завязывай комплексовать. И, Ишкан огромное тебе большое спасибо за эту поддержку, потому что Ишхан, как никто другой, поддерживал меня все то время, пока я немножко вывалилась из тусовки. Он мне прям так и сказал, все, соберись, тряпка, давай ставь свои тачки, все будет огонь, все будет круто, не волнуйся, многие ребята ставят повторно свои машины в том же виде, и в этом ничего зазорного нет, вот поставь последний раз машину в этом виде, что будет уже на следующий год, это твоя история, но сейчас я хочу видеть твою машину там, у тебя большой стенд, и плюс еще... Я бы хотел, чтобы ты представила моих друзей, компанию «Байвилл», которая в будущем стала, боже, храни Бовил, стали нашими техническими спонсорами. Они предоставили Алексею, нашему пилоту, колеса для дрифта, благодаря чему мы получили возможность посетить многие другие дрифтовые мероприятия. А конкретно на «Роял автошоу» ребята дали нам колеса, которые выдают цветной дым. В этом случае он был фиолетовый. Вот. И, в общем, Мышхан говорит, Поехали, давай, вставай туда Вот вам колеса, вот вам стенд Сделайте максимально жир, чтобы все было клево и круто И спасибо тебе большое, Ишкан, за эту предоставленную возможность Вообще, надо справедливости для Скажу, что для каждого человека, у которого необычный автомобиль Это большая честь стать на Роял автошоу. Шоу. Это не то, чтобы честь Это как бы, знаете, такая некая граница, которая, до которой он довел свой автомобиль Он смог его предоставить, представить с гордостью на выставке такого уровня, как Роял Шоу, Надо понимать, что на Роял Шоу приезжают люди из других стран, не только городов, но и других стран. Едут автовозы с крутыми тачками и разгружаются на Роял Автошоу. И все дни выставки, они там находятся. Поэтому для питерских чуваков с их крутыми тачками это, ну, прям обязательно must have. Сделать такую тачку, чтобы Ишхан пригласил их на выставку. И когда я узнала о том, что у нас будет роял шоу, я, естественно, попросила у Ишхана, чтобы он нам дал разрешение на съемки первого дня монтажа. Первый день монтажа для меня лично имеет огромное значение. Потому как я очень люблю анализировать происходящее, скажем так. И мне очень интересно поймать ту ноту нервика, которую испытывают все парни, которые в последние моменты, в последние дни Прямо недели перед роял шоу готовили в попахах во всех гаражах свои тачки, чтобы поставить их на роял. И я, естественно, приехал туда со всей съемочной бригадой, и мы снимали ребят, которые привезли машины и начали их намывать. Они начали проверять правильно ли у них там ложится фитмент вот на колесо ложится арка и вот она должна лечь вот именно так и все должно блестеть и диск должен блестеть как я извиняюсь там яйца катали, как это там говорится в общем все должно блестеть чтобы все смотрели и отражались там чтобы всем было это все очень круто и все говорили вау вот эта тачка братан в день монтажа я также еще болталась с микрофоном по всем ребятам, которые делают эту выставку, поймала Витю, главного организатора, вместе с Шканом, которые работают, и начала его мучить, что он мне рассказал, что и как вообще у них там в рамках этого мероприятия организуется, что они делают. Это Организация такого мероприятия. Вообще, это начинается задолго до, собственно, монтажа. Но все. Я приехал вчера в 9 утра, принял павильон. Принимается павильон как? Нужно взять администратор пройти с ним по всему поведению зафиксировать каждую пятнышку, каждую царапинку, каждую садинку на стеночке, все сфотографировать, вот это вот, зафиксировать, записать, пометить, сфотографировать, да, приложить да, фотографии кантов, да. подписать. Все. Если ты после этого выжил, да. начинается застил ковролина. Ковролин тоже селится на самом деле это самое супер сложное мероприятие. Сперва ребята, специально обученные, с полностью размещают всю территорию а, павильона согласно схеме, которая как раз-таки пишется а, долгое время. И на самом деле схему. у нас занимается остановкой машины. какая, где будет зона, мешкан. А, сами понимаете, как это сделать. Где-то минус метр, где-то минус два, и все, и пиздец. Мы столкнулись, и мы решаем это в процессе. Стелим ковролин. Все, ковролин постевили, выдохнули. Дальше начинается застройка конструкции. С конструкциями другая история. Вообще, на самом деле, все, что сюда приводится, э -э, должно иметь свой сертификат, противопожарный и полностью техническое состояние сколько метров, есть, из чего состоит, как держится и так далее, полностью технический весь, все описание каждой херни. Даже вот вот эти вот э -э, досочки замечательные. Просто максимально простая конструкция из бруса, э -э, который крепится в бане. А -э -э, так вот, на это нужно. Описание, как это строится, как это собирается, сколько саморез, за счет чего это будет держаться. Сертификат пожарной обработки на брус и сертификат пожарной обработки на бан. Все, выжили, идем дальше. Приезжают машины, у всех один вопрос, куда встать, где вы, где Ишка. Я говорю, я за, за время мероприятия начинаю ненавидеть два имя, Виктор и Ишка, Просто потому, что после них обычно идут какие-то слова, которые начинают нас видеть. Короче, все. Дальше все все расстались и все стоят, Очень все расстались, все стоят, уже приятно выглядеть, приятно на это смотреть, я уже заговариваюсь приятно на это смотреть, ты уже понимаешь, что это реально автомобильная выставка, это классно, это супер. Дальше, первый день у нас всегда тестовый, всплывают какие-то косички, мы пытаемся решать, мы решаем, растем, Royal Auto Show, New Game. Он мне рассказывал о том, что вот этот вот ковролин, обратите внимание на такие мелочи на этих мероприятиях, на, все тачки стоят на ковролине. Это требование не только эстетической и красоты, но это и требование самого выставочного комплекса, который говорит, что не надо нам там косячить покрытие на полу, поставьте все ваши каркалыги на какую-нибудь подстилку. Какая подстилка? Она должна быть одинакового цвета, одинаковая фактура и так далее. И эта проблема был Empire сделать так, чтобы она вся была крутая и правильная, чтобы она не портила ни фото, ни видео, ни внешний вид, ничего, ни общую концепцию да, мероприятия. Поэтому закупается хреновая туча ковролина. Оно раздается всем участникам. Участники там его расстилают, кое-как его прикрепляют. На него заезжает машина, и он тут же идет складкой, весь сдирается, рвется, и все начинается по новой. Все машины, надо понимать, Специально натерты какими-то штуками, дрюками, чтобы это все блестело. И свет должен выгодно подчеркивать идеальные кузов каждой машины. Поэтому свет монтировался специально отдельно. На него получалось миллион всяких разрешений, в том числе пожарников там и так далее и тому подобное. Друзья мои, сколько туда было вымазано чернение для шин, это же, ну, просто одному Богу известно. Потому что каждый, включая меня, натирал свои колеса, чтобы они были черные, чтобы они не были пыльные, чтобы они не были серые, потертые еще, они должны быть черные, потому что ты стоишь на выставке. Короче говоря, работа организаторов, она глобальная и включает в себя огромное еще количество скрытой работы, которую мы не видим. И мы ее заснимали в первый день, специально ради этого поехали на монтаж пораньше, потому что мы просто хотели вам показать ту атмосферу, в которой все ребята ставят машины на выставку Royal Auto Show. Как они волнуются, они все этого ждали, все туда приехали, поставили свои машины, подготовили их к тому, чтобы на следующий день открылись двери выставки, а туда зашел первый посетитель и сказал, ого-гошеньки, ну ни хрена себе, какие тут аппараты, и чтобы ни к чему не мог придраться. Вот такая вот история Royal Auto Show. Ну, в общем, тем не менее, я мыла машину и снаружи, и изнутри, и Дико обрадовалась, потому что вот этот свет, который светил со всех сторон на мою машину, это было, как, знаете, для девушки зеркало правды, когда ты такая вроде симпатичная, симпатичная, берешь увеличивающее зеркало, видишь такая, ну ничего себе, я стара, или типа того, а тут... Просто я смотрю, что у меня офигенный кузов, с ним все хорошо, у меня хорошо прокрашенный автомобиль, у меня в порядке обвес. Когда я, в общем, оттерла всю грязь, мух убитых мной по дороге на выставку и все прочее, я увидела, что тачка достойна. Признаться, я прям думала, ну куда я среди этих стенсеров или там, не знаю, еще навороченных тачек, куда я там вообще встану со своим убитым Мерседесом? Но я его намыла, я увидела, что он достоин, он достоин там находиться. Он, конечно, требует какого-то еще дополнительного моего внимания и ухода, но, блин, он офигенного качества даже сейчас. И я немножко успокоилась, расслабилась, поставила свою машину, поставила спонсорские колеса от Байвила, которые нам предоставили для, специально для нашего стенда широкие колеса, которые представляют собой интерес, потому что они именно широкие. Очень редко попадется автомобиль, на который у вас влезет 335-е колесо. В общем, они у нас там стояли, привлекали внимание. Мы оставили там мой Мерседес, один на огромном-огромном стенде и ушли на улицу. Когда вы попадаете на роял автошоу, первое, что вы видите после кассы, где вы купили билет – вы видите огромное количество автомобилей, разной техники внутри выставочного комплекса, но вы можете выйти на улицу, посмотреть, как там встаньте от мотоциклисты, вы можете покушать, попить кофе, там, не знаю, отдохнуть, покурить кальян, а дальше вы неминуемо все равно попадете на дрифт-зону, где Выставлялась вторая часть нашей физики вождения, а именно пилот Алексей Белолепский свой его Е36 на GZ э, на фиолетовых колесах, которые с виду черные, но дают фиолетовый дым при дрифте. И он там катал людей в дрифт-такси. Дрифт-такси – это такая история, когда вы платите какое-то количество бабосиков энные, и вас пилот катает по гоночной трассе или там площадке в дрифте в числе других автомобилей или один, ну, неважно, вы, в общем, получаете огромное количество удовольствия дико визжите, скорее всего. Но ну, в общем, это прикольно. Я не знала, сколько стоит дрифт-акси на Royal Auto Show. Когда я узнала, я так сначала подумала, а, нифига себе, как дорого. Но я стояла на вот этом вот месте, которое отделяет зрителя от дрифт-машины, и пропускала их туда, и каждый раз на обратном пути я спрашивала у людей, ребят, ну как вам понравилось? И все были в таком восторге, что я понимала, что, блин, ну это дико впирает людей. Они нисколько не пожалели ни одном рубле, потраченном на это дрифт-такси. Приходили повторно. Я всегда еще их проводила пофоткаться с пилотами, с их любимыми. Потому что в основном это, конечно, ребята, которые знают пилотов, в котором они хотят сессию покататься. Для пилотов это означает… Это не соревнование, для пилотов это шоу. И для пилотов это означает дополнительную возможность вкататься в какую-либо площадку, потренироваться почувствовать себя под присмотром публики, скажем так. Кстати, что примечательно, я некоторое время назад говорила с пилотами и всем задавала один и тот же вопрос. Есть ли для вас разница, когда вы катаетесь просто самостоятельно на какой-нибудь площадке, либо когда вы катаетесь подзором публики, и она орет, визжит, там кричит, и вас поддерживает, не поддерживает. Короче, когда на вас смотрят, есть ли разница для вас? И все пилоты, как один, ответили, блин, когда есть публика, это совершенно непредаваемые эмоции, это намного круче, и поэтому, если есть возможность потрениться на закрытой площадке, либо потрениться на каком-нибудь шоу, все едут трениться на шоу. Потому как публика вносит свои коррективы в поведение пилота, его заряды энергетические и все прочее. Для нас это не исключение. Благодаря Ишхану, благодаря Байвилу, благодаря нашей команде, которая очень много делает скрытой работы, мы попадаем на эти мероприятия, испытываем каждую возможность потренироваться, подрючить наш автомобиль. Ну, и, в общем, додрючили. Чик. Мы были на выставке Royal Auto Show, участвовали в дрифтовом шоу, так назовем его. Потому что это не соревновательный процесс, это было именно шоу, показательное выступление для зрителей и так далее. Также там было дрифт-такси. И просто ребята катались без перерыва, я среди них, и мы... Постоянно там дубасили-дубасили, жгли резину. Кстати, в этот раз к нам подключились партнеры, ребята с компании By Wheels подогнали офигенные колеса забавные с фиолетовым дымом, и мы этот фиолетовый дым раздавали как только могли по максимуму, ну, и также там тестил по машину катался, все к ней прикатывался, пытался. Ну, в общем, на самом деле забавно и интересно очень формат мероприятия, потому что ты не находишься в напряжении, тебе не надо м -м, все время думать про результат, что-то быть там максимально собранным и сконцентрированным, в каком-то тонусе таком диком. А это идут просто катания. То есть ты захотел выехал сейчас, захотел выехал там через 15 минут, ты никуда не торопишься, катаешься, также вот катаешь людей, дрифт-такси. К тебе садятся пассажиры, которые там, возможно, первый раз катаются, куча эмоций от этих людей получаешь, когда ты там, подъезжаешь к какому-то автомобилю, и народ начинает визжать, верещать и радоваться. Естественно, заряжаешься этой энергией, и очень приятно и сам эмоционально очень бодришься. Мне понравился и формат мероприятия, и вообще само мероприятие. Все было круто до определенного момента. До момента такого, что у меня кончился мотор. Я решил, я решил посильнее, побольше пожечь резину. Трогался там с третьей передачи с места и долго тянул, тянул, там начал крутить пятаки. И, видимо, случился... Перегрев двигатели, как мы потом анализировали. Ну, перегрев не по антифризу, а именно уже по температуре входящего воздуха. Капот был еще не выпилен, воздуховодов не было, горячего воздуха было деваться некуда. И в итоге, по совокупности этих факторов, был лютый детон, перегрев воздуха и мотор кончился. В связи с этим. Было серьезное расстройство, так как ровно через неделю на следующие выходные у нас в Питере должен был быть первый этап РДС-Запад – это чемпионат, младшая группа основного рдс -а, GP. и я на нее собирался ехать. Но в связи с тем, что за неделю до этого мероприятия прикончил мотор, поехать туда не удалось, мы начали заниматься мотором, машиной, там, вскрывали, перебирали. Много забавных историй было в связи с этой переборкой мотора. И огромное спасибо всем людям, которые подключились и помогли запчастями, какими-то действиями, и, в общем, все, кто участвовал так или иначе в сборе мотора. Чуваки, спасибо вам огромное. Я благодаря вам смог быстро выехать, хотя не на первый этап, но через неделю я уже дубасил на следующем этапе, и было все круто. Дрифт-такси – отдельная история. Это интересно даже для нас, пилотов, с той точки зрения, что когда к тебе садится человек, который в основном едет первый раз, и ты разгоняешься и ставишь машину боком, летишь в сторону бетонной стены, люди выдают такое количество эмоций позитивных, что радуешься, заряжаешься, кто-то визжит, кто-то машет телефоном в окно, снимать, пытается. Ну, естественно, это с трудом получается. Вот стандартная картина: это когда человек садится к тебе в машину, пристегивается, одевается шлем, Говорит, можно я буду снимать? Можно. Попробуй, но, маловероятно, получится. И человек берет телефон, начинает снимать, когда ты начинаешь разгоняться. И к моменту первой постановки телефон уже куда-то снимает в пол, человек держится там, пытается сдержаться за каркас. Там, и потом уже под конец вспоминает про телефон и пытается хоть что-то куда-то поснимать. Это вот реально стандартная картина, но. Огромное спасибо тем ребятам, которые катаются с нами в роли пассажиров. Вы даете нереальное количество эмоций и энергии именно нам, как пилотам. Это круто. Спасибо вам. Продолжайте с нами кататься. Первый день мы, когда прикатывались к площадке, на скорую руку сделали там какое-то... Подобие трассы, там одна дуга и один разворот, и было не очень интересно. В итоге на второй день, когда подключились ребята из Дрифт Мацори, они сделали уже, выложили трассу поинтересней. Там была первая длинная дуга вдоль бетонной стены. Потом длинная перекладка, еще восьмерка, и опять заход в эту дугу. И уже стало гораздо интереснее ездить, потому что трасса, ну, трасса стала интереснее, техничнее. Там можно было и разогнаться, и было место, где подъехать к машине, если ты ехал вторым. И было место исправить ошибки, если ты от него отъехал подальше, потом в следующем повороте. То есть не быстро заканчивалась трасса накрутили ребята петель было интересно машина ехала хорошо мне нравилось и зацеп был ну, в общем мне данные катания очень понравились разве что вот омрачило все кончину мотора а так до этого момента все было круто машина работала все было хорошо с одной стороны, э, осмысливая происходящую кончину мотора, это была грустная новость на, дан, на тот момент, и я очень сожалел, что не удалось поехать на первый этап. Но по итогу сейчас я осмысливаю то, что происходило. И после переборки мотора Мотор у нас поехал гораздо лучше после переборки и настройки. Оказалось, что до этого мотор был в состоянии так себе и настроен он был в безопасном режиме. В общем, после переборки мотор в очень хорошем состоянии, плюс с настройками удалось добиться от него большей мощности быстрой очень отзывчивости то есть мотор очень быстро теперь раскручивается плюс мы подняли обороты еще на 1000 отсечку подвинули то есть теперь она не 6500 как было раньше а 7500 и соответственно я могу ехать дольше на одной передаче и я прям чувствую что этот автомобиль будет привозить и очень ехать хорошо на мероприятиях, потому что он ведет себя абсолютно по-другому сейчас. И ждите от нас хороших результатов. Это будет обязательно. Общее впечатление о данном мероприятии о Royal Auto Show мега положительное и позитивное, потому что выставка приблизилась к... Очень приблизилась и даже, возможно, обогнала те вещи, которые я смотрел раньше, а я имею в виду это европейские выставки, которые я смотрел на видео в хорошем качестве, и это было крутые машины в крутых павильонах с хорошим светом, музыкой, подготовкой, там, ограждениями кейтрингами и так далее, я смотрел, думаю, ну когда же у нас это будет? И вот побывав на этой выставке, отстояв на ней все эти дни, я понял, что вот у нас наконец-то это все э, началось, и выставка была реально крутого уровня, было очень много крутых автомобилей, которые сделаны э, очень стильно, очень хорошо, до болтика некоторые автомобили были вылизаны, все стильно очень построены, ну, от выставки ощущения просто мега крутые, потому что выставка была действительно очень хорошая и и все. Да. И я алкоголик.